Привет! В этом видео я расскажу и покажу, какую можно купить квартиру без риэлторских процентов. А главное с возможностью получить рассрочку и въехать в новую квартиру на этапе строительства. Это может быть для вас и хорошим инвестиционным проектом. В конце видео расскажу о подарках при покупке жилья в этом комплексе от застройщика и меня лично. АКГ Каса-Гранде-Резиденс. Друзья, очень интересный проект. Как пример для инвестиций и вложений. Это сейчас один из самых больших проектов в Коньялты. Район любимый среди русскоязычных экспатов. На этапе застройки можно купить по хорошей цене или договориться о рассрочке. И еще можно выбрать квартиру, именно которая нравится вам, а не та, которая осталась в наличии. Все по порядку. Новый проект АКГ Каса Гранде состоит из 12 блоков по 5 этажей которые построены на участке 7777 квадратных метров. Касса Гранде – хорошая транспортная развязка. И все это на лоне анталийской ривьеры. С одной стороны окруженной горами, а с другой – омываемой волнами Средиземного моря. М -м -м. И является одним из наиболее живописных проектов Анталии. Проект состоит из 150 квартир, и двух коммерческих помещений 1400 метра от пляжей коньялты 220 метра от торгового центра migros 3 м 1200 метров от торгового центра метро 20 километров от аэропорта анталии 60 метров от трассы аэропорт кимер кстати для того чтобы расположиться близко от трассы фирма застройщик позаботилась о том чтобы запланировать посадку деревьев которые полностью скроют комплекс от трассы спешите приобрести себе шикарное жилье по специальной цене от застройщика и с моими скидками и плюшками пишите мне лично отвечу каждому подробнее о комплексе большая огороженная территория 7777 квадратных метров с авторским ландшафтным дизайном. Круглосуточная охрана 24 часа в сутки. Камеры видеонаблюдения по периметру территории. Большой открытый бассейн с детской секцией. Крытый бассейн с подогревом. Внешняя открытая парковка по периметру комплекса с навесами. Финская сауна. Фитнес-зал. Силовыми и кардиотренажерами. Детская игровая площадка. Беседки. Сейчас есть из чего выбирать. Варианты планировок квартир. На нижних этажах квартиры 1 плюс 1, 69 квадратных метров, садовой террасы. На средних этажах квартиры 2 плюс 1, 100 квадратных метров с отдельной кухней, двумя ванными комнатами и гардеробной. Меня зовут Сергей, жену зовут Оксана. В 2016 году мы приехали в Турцию. Из Украины, из города Харьков. Приехали в Турцию посмотреть себе квартиру. Мы были приятно удивлены примерно 20-летним отсутствием в самой Турции, насколько она изменилась в лучшую сторону. И были очень приятно удивлены всему тому, что мы увидели. Посмотрели квартиры у Али Кемаля, у других застройщиков, вторичное жилье. Все сравнили, все почитали в интернете, отзывы. И приняли решение в Али Кемаля. Дома Али Кемали газифицированы Это огромный плюс Я считаю, что самое главное для потенциальных покупателей Я Компания десятки. Али Кемали Входит в десятку лучших строительных компаний Турции Я Он на компания. втором месте по рейтингу из десяти компаний Это действительно так И хочу сказать огромное спасибо Али Малю За нашу квартиру и вообще за то, что он существует так как, в отличие, как я поняла, от турецких мужчин, говорю, Али Кемали очень обязательный, очень пунктуальный. Его слова не расходятся с делами. Так что мы всем рекомендуем искренне от всего сердца Али Кемали. И дай Бог ему здоровья и процветания его компании на долгие-долгие годы. Спасибо большое. Да, и всем его сотрудникам. Али Помогите. Кемали, мы к вам придем на следующей неделе. Спасибо. На средних этажах квартиры 1 плюс +1, 60 квадратных метров с балконом на последнем верхнем этаже квартиры дубликсы 3 плюс 1 192 квадратных метра с террасами на крыше спальнями на нижнем этаже квартиры и сходной дверью и на верхнем и на нижнем этаже дубликса что очень удобно Особенностью архитектурной планировки комплекса является то, что балконы гостиных каждой квартиры имеют вид на бассейн. Многих моих клиентов интересует как сдаются апартаменты в эксплуатацию? Рассказываю о оснащении апартаментов. Инверторные кондиционеры в каждой комнате. Установлено оборудование для отопления природным газом, радиаторы и газовый котел с возможностью регулирования температуры воды и отопления помещений. Электрические ставни на всех окнах и балконных дверях. Кухонный гарнитур современного дизайна со встроенной техникой, варочная поверхность, вытяжка, духовой шкаф, столешница из современного экологического материала, устойчива к физическому и химическому воздействию. Установлена сантехника во всех ванных комнатах. Полы, ламинат в спальнях и гостиных зонах, керамическая плитка в ванных, зоне кухни и коридорах, навесные потолки, со спот освещением и наконец о цене и какие есть нюансы рассрочка от застройщика гибкие условия оплаты для моих дорогих покупателей есть много приятных мелочей при покупке на этапе строительства застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку платежа на два года согласно вашим пожеланиям вы можете оплачивать рассрочку ежемесячно или по квартально очень интересное предложение План оплаты. Первоначальный взнос всего 30% и 24 месяца беспроцентная рассрочка. И даже это еще не все. Трейд-ин. Это когда вы приобретаете квартиру у застройщика, а потом, если хотите, меняете ее за небольшую доплату через время на квартиру в новом комплексе, который строит Али Кемаль. Так можно обновить свою квартиру и место без лишних финансовых затрат. Здравствуйте! Меня зовут Али кималь -Гирдал. За последние 13 лет мы построили около 500 квартир и увеличили количество счастливых жителей в Анталии. В этом году, в 2019, мы начали строить новый проект, состоящий из 150 квартир и находящийся в наилучшем местоположении. Это будет один из прекраснейших проектов в прибрежной зоне, где мы обещаем самые хорошие и цены. Ждем вас в Анталии. Большое спасибо. На правах рекламы, но от души. Этот комплекс я советую своим друзьям. Внимание всем моим клиентам в подарок телевизор. Звоните мне немедля, уточняйте цены и что есть наличие. Как? Как? Одним кликом на WhatsApp. Вся информация в описании к этому видео. Обратите внимание, что теперь для удобства моих клиентов, по вашим просьбам, я открыл каталог недвижимости, чтобы вы могли смотреть наиболее горячие и интересные предложения недвижимости в Турции на этом канале. Вся информация в описании к этому видео. Мир и уют вашему дому. Диндон Дейм, ассалам, гиле гиле. Ну и, наконец, просто чао.